Итак, мы говорили о проблемах, которые могут возникнуть на этапе э, знакомства, на этапе свидания. И сегодня мы поговорим о том, что может нас ждать на этапе построения отношений. Называется он обычно так. А Выглядит он примерно следующим образом. Э, должно пройти какое-то время, какая-то серия свиданий, когда люди понимают, что... Э, можно уже строить более серьезные отношения, переходить к каким-то более решительным действиям, и можно, в принципе, создавать семью. Итак, построение отношений. Оно включает в себя серию свиданий, когда люди понимают, что это не просто свидание, они не просто дружат, а они готовы к дальнейшим отношениям. Серия свиданий – это индивидуальные вещи. У каждого это по-своему, кто-то понимает это быстро, кто-то медленно люди очень разные и кто-то считает что надо дружить несколько лет кто-то считает что надо дружить несколько месяцев более того очень часто получается как получается то есть те кто считает что надо дружить несколько лет у них может получиться несколько месяцев и наоборот то есть в данном контексте вот сложнее эта фраза когда вы знаете прошло уже три недели наверное пора жить вместе и так далее когда человек готов он готов что-то делать готовность должна быть двух людей я встречала такие фразы что женщина очень хотела замуж я не мог ей отказать в итоге все продлилось пару лет попробуйте себе честно на этом этапе позволить почувствовать то что вы чувствуете да, вы можете ошибиться, да, может ничего не получиться. Да, может быть, этот человек, который с вами будет всю оставшуюся жизнь. Никто на самом деле не знает, ни вы, ни этот человек, ни окружающие. Есть миф, что психологи знают об этом. А подходит мне этот человек или нет? А, давайте какие-нибудь тесты проведем». Есть очень много примеров, когда люди по гороскопу не должны жить вместе, а они живут, по гороскопу должны жить вместе, идеально подходят, а они не живут и а не подходят и так далее. И не только по гороскопу, но и по другим различным техникам и методикам. А вот а На этом этапе, как правило, подключается еще такая вещь, как секс. Если люди уже были в браке, если, как я выражаюсь, терять нечего, то очень часто подключается еще этот момент. Если кто-то из партнеров девственник, то, возможно, секса и не будет. Здесь тоже нужно понимать, что отсутствие или наличие секса, они никак не влияют на эти отношения. И есть два момента. Есть некоторые правила, которые пропагандируют различного рода тренеры, сколько должно быть свиданий прежде, чем будет секс, кто-то говорит про 3-5, кто-то говорит, что это в один день можно сделать. Снова оговорюсь про индивидуальность. Я знаю людей, у которых был в первом, на первом свидании секса они всю жизнь живут вместе. Знаю тех, у кого это было на пятом и ничего не получилось. И знаю тех, у кого в принципе вообще не дошло до секса, потому что человек знал правила пяти свиданий и в итоге не получилось вообще ничего. Вот. Здесь вообще я бы не отдавала прерогативу сексу, а здесь как раз-таки больше вариант человеческих отношений. О чем я говорю? Если у вас не было какого-то романтического букетно-цветочного, назыв... конфетного так называемого периода, то в дальнейших отношениях вам зацепиться не за что никто естественно не создает семью для того, чтобы ругаться. Однако в любой семье есть какие то неприятности, какие то ругательства и так далее и тому подобные вещи. И для того чтобы выйти из этих кризисов, выйти из этих неприятностей, как раз таки существует вот этот период построения отношений, когда... А помнишь как мы с тобой первый раз поцеловались? А помнишь, как мы с тобой, а помнишь где, а помнишь вот здесь и так далее и тому подобные вещи. То есть это те моменты, на которые опирается семья, уже семья, когда ей тяжело. И когда этих моментов не было, очень часто семье просто не на что опереться. Многие начинают жить вместе, и начинается сразу быт. И этот быт не то место, где есть романтика, о которой можно вспомнить. А помнишь, как ты романтично жарила котлеты на кухне? И так далее. Поэтому этот период удлинять, затягивать, у каждого он совершенно разный. Фраза типа «Мы с тобой же взрослые люди» – хорошая фраза, но каждый пользуется ей по-своему и в своем направлении. Еще есть такой миф, когда... Я сразу точно знаю, кто мне подходит, кто нет. Как правило, этот миф заканчивается через несколько месяцев. И я думаю, здесь же уместно рассказать разницу между любовью и влюбленностью. Когда человек имеет влюбленность, Состояние, которое я называю крышесносом. То есть такое сумасшествие. Мы с утра до вечера думаем об этом человеке. Такой какой-то эмоциональный подъем и так далее и тому подобные вещи. И есть страх потерять. Конечно же, так классно, столько эмоций, столько всего. Не хочется терять эти эмоции. Любовь с точностью да наоборот. Любовь это спокойствие. И нет страха потерять этого человека. Уверенности, что он с тобой будет всю жизнь, как-то тоже нельзя сказать, что есть. Даже если она есть, человек себе отдает отчет, что это как-то не очень нормально. А вот. Но и в то же время спокойствие. К сожалению, некоторые люди спокойствие принимают за равнодушие. А я к тебе ничего не чувствую. А... Отсутствие страха потерять человека, они принимают за то, что это какой-то не тот человек. Ой, да кому ты нужен, кроме меня? Только я дура, она тебя позарилась. Или э, я какой-то не такой. А то, что это была любовь, люди выясняют только расставшись. Как сказал один человек, а я не знал, что будет так больно. Я думал, она мне не нужна. Они пробуют мириться а Это была настоящая любовь. Любовь как человек умирает, любовь не заканчивается. Несмотря на пресловутые э, выражения по поводу трех, семи лет и так далее, и тому подобные вещи. Крайне сложно вернуть настоящую любовь, но ее можно просто не потерять. И э, точно так же, если ваши отношения заканчиваются на этапе формирования, на этапе э, серии свиданий, на этапе перехода от свиданий к э, сожительству, либо на этапе э, «не зовет от сожительства замуж» и так далее, вот здесь, к огромному сожалению, нужен действительно специалист. Здесь я буду предполагать, то есть это лично мое предположение и не истина в последней инстанции У самого человека стоит такой блок, если можно выразиться, запрет, как я называю, на серьезные отношения И поэтому дальше вот этих романтично-букетных, которые эмоциональные, интересные события в этой жизни, мы куда-то ходим, гуляем, красивые, наряжаемся. Это все здорово. Возможно, даже великолепнейший секс на уровне влюбленности. Это все красиво, хорошо. Но вопрос, чего вы хотите. Если ваши эти отношения не перерастают в семью, здесь нужна помощь. Uh, да, когда люди расстаются в этот период, они часто говорят, о, это не тот, uh, я начала видеть его недостатки, я вот кроме недостатков ничего не видела, и так далее, и тому подобные вещи. Естественно, мы каждый раз uh, оправдываем свои действия, нам каждый раз нужно для этого что-то придумать. У нас uh, наш мозг прекрасно работает, он очень хороший фантазер и выдумщик, он что-нибудь обязательно придумает uh, для того, чтобы... Мы были хорошими, чтобы нас оправдать. Не всегда это реальность. Один плохой, второй плохой, пятый плохой. Но мне говорили, есть хорошие. Для того, чтобы позволить себе находить хороших людей, здесь нужна работа. Крайне сложно выходить из, самостоятельно из этих вещей снова говорюсь по поводу тренингов. Есть у меня тоже видео по этому поводу. Крайне мало кто говорит на эту тему, что тренинги, особенно личностные тренинги или тренинги отношений, невозможно человека научить вести себя так, как надо другому человеку. Честно говоря, смешно, но очень многие покупают такие тренинги, очень многие ходят на эти тренинги, потому что им обещали, что они узнают пять основных причин, пять основных ошибок и так далее и тому подобные вещи так вот даже если вы попали на такой тренинг это здорово хорошо обычно на нем скрываются те проблемы которые есть у человека они вскрываются для того чтобы потом человек пошел и в индивидуальном порядке решил все эти проблемы все эти эмоции и все те моменты которые он выяснил на тренинге для себя лично Тренинг достаточно общее мероприятие, и на тренингах даются те техники и методики, которые могут массово применяться. Мы все знаем, что люди разные и люди индивидуальные. Именно поэтому вы такая же индивидуальность, как и все остальные. Индивидуальные консультации намного эффективнее, чем все остальные. Иногда они стоят дороже, а иногда очень даже не дороже тренингов. Подумайте, что в вашем конкретном случае вам подойдет. И вообще, насколько вам это нужно. По поводу периода построения отношений. Данный период нужно не забывать вашу основную цель. То есть понимать, что в каком-то обозримом будущем создается семья. Есть много людей, которые э, живут с мужчиной несколько месяцев, несколько лет. В итоге он их стоит перед фактом, что он женится на какой-то девушке. И с ней он в принципе не жил. И той женщине, с которой он жил эти годы, он говорит огромное спасибо, да, ты много для меня сделал и так далее и тому подобные вещи. Подумайте снова, что происходит. Почему живут с вами, а женятся на других? И так далее, и тому подобные вещи. Во время этого периода, каким бы он длинным ни был, всегда нужно понимать конечную цель. Всегда нужно понимать, когда это конечная цель, и что для этого надо. И еще один маленький момент, наверное, он не совсем даже уместен, потому что основная масса женщин прекрасно это понимает, но женщина детей рожает для себя. Это всегда было, есть и будет. Миф о том, что этот мужчина не рожал, и ему нужны дети, о том, что вот я сейчас ему рожу, и тогда он со мной останется, этот миф живет во веки веков. Да, есть совершенно верно порядочные мужчины, которые не бросают беременных женщин. Но это не значит, что он с вами будет жить всю вашу жизнь, и счастливо. Вплоть до того, что, да, бывает тогда, когда люди беременеют и женятся, но только потому, что обе стороны хотели создать семью, а беременность просто послужила катализатором. Если ваш вариант такой, то почему нет? Но если вы считаете, что вы ребенком удержите мужчину или вы ребенком решите какие-то проблемы собственные или мужские, не стоит в такие передряги втягивать детей. Ребенок ⁇ это всего лишь ребенок. Если хотите, рожаете. Не хотите, не рожаете. Вот, собственно, и все. Итак, достаточно длительный период для построения отношений, который заканчивается в итоге свадьбой. Свадьба может иметь совершенно разные формы, и об этом мы поговорим в следующем видео.